Добрый день, дорогие коллеги. Очень рада сегодня выступать и быть с вами здесь. Спасибо большое за приглашение. Когда приглашение поступило, первая реакция была уже самое сложное, потому что объяснить коротко то, что делается в ежедневной практике, объяснить доступно, доступно достаточно просто. Как пример я, наверное, приведу первый слайд. А мой словарь будет действительно в классическом стиле, как словарь. Приведем по буквам, мы пойдем, но мы пойдем немного не по алфавиту. Итак, что с такой генетика? Еще в университете нас попросили объяснить определенные термины человеку, который не обучался профессии, то есть Завели женщину в возрасте, посадили ее и сказали, тренируйтесь, ребята, объясните ей, что вы получили за эти годы. И оказалось, что действительно самое сложное — это когда тебе пять лет учат пользоваться профессиональной терминологией, в определенный момент говорят, а теперь давайте наоборот, давайте сделаем так, чтобы вас все понимали. Поэтому если будут какие-то вопросы в ходе презентации, пожалуйста, останавливайте Презентация сделана в минималистичном стиле, так как, естественно, на генетику, которую человек несколько лет, за 15 минут не доложит. Вот. Но я постаралась объяснить, что, что же, с чем же мы работаем сталкиваемся каждый день. Генетика — это наука наследственности безмачальности. Если мы будем говорить попроще, это наука, которая пытается понять и объяснить другим, как изобъединенность из злой человека. И когда я изучала генетику, я очень часто вспоминала произведение Донбассом Каспири, маленький принцип, если помните, там была такая роза капризная, любимая им, та, которая изводила ее, но без которой он жить не мог Генетика примерно с, этим, с этой розой у меня и ассоциируется. То есть это часть нашей жизни, без которой мы не сможем быть, но понимания полного о всех механизмах генетических нет. До сих пор это та область, в которой будет очень активно развиваться в ближайшие десятилетия, особенно активно, активно она будет развиваться именно в онкологии. К примеру, считается, что на сегодняшний день мы знаем менее 5% мутаций, ассоциированных с онкологическими заболеваниями, и в ближайшие десятилетия будут посвящены тому, чтобы оставшиеся составшейся 95% изучить и понять, насколько они критичны для развития каждого заболевания. Вот. Для того, чтобы говорить о генетике, нужно вернуться к школьному курсу и вспомнить базис. Мы все состоим из клеток. В каждом человеке их определенное. В большинстве этих клеток есть ядро. И в ядре как раз хранится та генетическая информация, которая определяет многие процессы, изучение которых и посвящена генетика. Сегодня мы коснемся некоторых этих процессов, точнее даже терминов, и попробуем понять, зачем пациенту, зачем родственникам вот, пациента необходимы эти знания, как они могут им помочь в планировании медицинского сопровождения и Естественно, вторая вещь, о которой стоит сказать, — это ДНК. Это основной источник информации. Это очень большая длинная полимерная молекула, в которой содержится информация о всех процессах и механизмах, которые должны в нашем организме протекать. Если говорить просто, то это инструкция к нашему телу. Это некая книга, которую хорошо бы прочитать. Ну, естественно, как и с любым прибором или системой, мы редко читаем инструкции. И человечество только начало читать инструкцию э, своему телу, и инструкция к заболеванию нам предстоит еще открыть и, и изучать. Я бы хотела сказать, что впервые, когда ДНК был открыт, ну, да, первые механизмы были в 40-х годах, скажем, открыты, а даже ученые не поверили в то, что. Именно такое строение, именно такая одна молекула может отвечать за все. И а, ученого, который сделал первое открытие, очень долго подвергали критики, но сейчас мы знаем, что действительно эти открытия были ключевыми. Дальше. Когда мы говорим о большом геле, чтобы это не было информация, вещи, продукты, мы должны понимать как этот объем нужно переносить. И здесь приходят нам на помощь фоносов. Это дискретные структуры, которые несут в себе всю информацию в жатом виде. Если говорить уже на книжном языке, мы с вами начали с примеров в книгах, это определенные главы. Это определенные главы в книге. И а, на сегодняшний день в нашей книге 46 глав. Каждую главу мы изучаем, каждая глава имеет сами. Дальше. Гены. ДНК это генная молекула. Но так или иначе, она бьется на очень маленькие части. Каждая часть это ген. Ген это структурно-функциональная единица наследственного материала. А если возвращаться, к примеру, с книгами, это рецепт. Вот мы взяли. Там, у ну, нас там 10 тысяч, в нашем случае практически 40 тысяч рецептов, и а, каждый рецепт необходимо пройти, приготовить и понять, есть в нем ошибки или нет. Вот этим занимается генетика. А, ошибки бывают разные. Одни ошибки могут привести к тому, что действительно рецепт испортится, другие приведут к тому, что он станет лучше. А, поэтому материалы и исследований у нас на руках. Возвращаясь к тому, что мы с вами уже прошли, у нас в руках есть книга, это ДНК, в этой книге есть главы, это хромосомы, 46 штук, и эта книга делится на маленькие-маленькие рецепты, их проектов 40 тысяч. И каждый из этих рецептов изучается, и строение вот этих рецептов определяет, развитие заболевания зачастую, и именно данные об этих рецептах, в этих генах вы видите генетические подключение, которые вы получаете при издаче тестов в А теперь мы уже переходим к общей части Слова. Я надеюсь, я не утомлю вас, потому что слова, естественно, будут идти по бокам. Здесь можно действительно остановиться, и если модераторы решат сменить стратегию, можно поговорить вообще. Сомасомная как мы говорили, вся информация сложена в глав и так и, на самом деле. и изменения в этих главах, скажем, когда страница одной главы случайно перенесут на страницу другой главы или когда при печати одна глава напечаталась два раза, мы называем словом операцией. Как вы видите на картинке, их бывает много видов. Действительно, возможно удаление. Определенная часть информации, возможно ее копирование, возможен э, перенос информации с одной части в другую часть. Все эти изменения критичны э, и э, необходимы при планировании риск развития заболевания и э, лечения пациента. Дальше. Одна из возможных форм одного и того же гена. Расположены они в одинаковых участках гомологичных хромосом. Если вы видели на рисунках хромосом, их у нас две, и аллели находятся, скажем, параллельно друг к другу. И суммарное их исследование дает именно те признаки, которые мы у нас Аутосамы. А, и если вы получили генетическое заключение, очень часто это переводится сразу, что аутосамные исследования. И это а, как раз большая часть хромосом, это 22 пар, 44 хромосомы, которые передаются от родителей, и а, которые, скажем, схожи. Это аутосомные хромосомы. Последняя пара, 23-я, а, это плавые хромосомы, которые определяет уже на признак человека. Сейчас мы говорим о культуре, токсию, больше. И на ну, совокупность наследования материала, заключенного в клетке организма. То есть это вся, вся, вся информация, не только та, которая отвечает... За функционирование, но вся информация, которая тонко регулирует и определяет скорости и механизмы. Если наделиться, к примеру, с книгой, то это весь текст книги. Креатив. Я думаю, Тест там на кориотип на более того, он был упомянуто, Официальная структура хромосом индивидуально, включающий число хромосом и отклонение их. То есть, кориотип у нас может поменяться по количеству, может быть, Рих, Рихатовна, вы погромче да? немного говорите, погромче. У нас со связи что-то не очень хорошо. Мы не, не очень хорошо слышим ваш голос. Если можно, погромче. Хорошо, я постараюсь. Я думаю, это просто мой голос. Он в принципе немного часа. У вас поэтому... очень хороший голос и очень интересная презентация, но вот чуть погромче, чтобы мы все слышали. Хорошо. Далее переключаемся к терминам «мутаген». Мутаген — это общее название физических, химических, биологических или любых факторов, которые могут привести к трансформации. Трансформация, в свою очередь, приведет к развитию онкологического заболевания. Если взрослеться к примеру, книга — это «Ошибка в технологии». Ошибка в технологии замешивание, выпечки, чего-то, любое воздействие, температурные дополнительные ингредиенты, все, что может а, из здорового организма сделать а, раковый организм, то есть уже провести трансформацию, оно должно быть индуцировано. И вот эти факторы, которые вызывают это, зачастую — это именно мотогены. А в нашем в большинстве случаев это могут быть внешние факторы, такие как излучение вирусы различные, онкогенные, далее химические соединения. Мутация. Думаю, с этим термином все знакомы. Это стойка изменений последовательности ДНК, но в нашем примере это ошибка в рецепторе брута. Как я и говорила, мутации бывают разные, могут быть хорошие, могут быть плохие. И большая часть мутаций на сегодняшний день еще не изучена. Еще только предстоит узнать, как они влияют на развитие э, образа жизни, здоровья и заболеваний. Наследование. Автосомно-доминантное, автосомно-рецессивное — это основные. Есть еще сцепленное с полом а, Давайте разберем например, вот Если вы взглянете на картинку, у нас а, есть мать, у которой выявлено заболевание, и при аутосомно-доминантной форме это заболевание передастся практически половине детей, так как даже одной копии с мутацией достаточно для того, чтобы заболевание проявилось. При аутосомно-лицезенном заболевании необходимо две копии, которые будут выявлены у одного человека. На правой картинке вы видите двух родителей, у которых нет признака заболевания, но они являются носителями рецессивного ляля. И в 25% случаев этот рецессивный ляль, он скапливается и проявляется в одном из детей. В данном случае девочка с самой правой части, она будет фенотипически относительным заболеванием, то есть у меня заболевание уже проявляется. Анковирусы. Мы говорили о том, что у нас есть различные мутагены и анковирусы относятся к ним. И это общее название всех вирусов, потенциально приводящих к развитию рака. А вирусов на сегодняшний день порядка восьми хорошо изученных и открываются еще дополнительные вирусы, которые вклад которых онкологические заболевания исследуется. Следует сказать, что, к примеру, вирус котолона человека приводит к развитию шейки обложки. Вирус <coughs> саркома похожих приводит к развитию сарфонной. А корреляция иногда бывает очень сильная. То есть до 95% женщин с раком шерки являются носителями вируса как у человека в высокой онкогенности. Поэтому использование <связывание> вирусов тоже потенциально важная вещь, которую следует включить в скрининг пациентов. Онкогены. Это гены, обуславливающие превращение нормальных клеток в злокачественные. Это не значит, что гены изначально плохие. гены важны для организма, они определяют деление клеток и наш рост. То есть а, ребенок не разовьется, если клетки не будут активно делиться, формировать органы дальше. А, и ключевую роль в этом играют именно гены, именно из-за того, что их Второе, настолько неоценимы для здорового организма. Любая мутация, любое нарушение в них приводит к развитию онкологического заболевания. Ну, здесь на картинке вы видите, что если у нас онкоген работает в должном, у нас преферация не ренда, и так, как он получен. Если происходит активация онкогена, включается ускоренная преферация и начинается рост. Поэтому рефлексы характеризуются ускоренным преферацией ростом в целом и пролиферации. Дальше. Спроссоролопухля — это гены, выполняющие обратную функцию. Они отвечают не за то, чтобы клетка восподелилась, а за то, чтобы восстановить деление в тот момент, когда это нужно. Например, подействовал какой-то мутаген, вот То есть человек столкнулся скажем, с удлучением, перележавой кежи. В этот момент часть клеток повредилась. Для того, чтобы это повреждение убрать, у нас активируются супрессоры. И, к примеру, вот ген по 53, который с которым многие сталкиваются, на самом деле, это супрессор, который необходим для репарации. Если в нем проявляется мутация, она приводит уже к обратному процессу, репарация не осуществляется, и клетки развиваются с накоплением большого количества мутаций, которые приводят к уколу дальше. Далее секвенирование ДНК. Как мы говорили, ДНК. Большая нагрузка для того, чтобы узнать ее структуру, необходимо проводить секвенирование. Сейчас много видов, большинство уже переходит к помагельному секвенированию, когда мы получаем всю информацию. Но основная вещь, которую надо знать, это то, что при секвенировании вы можете получить информацию о мутациях двух типов. Это герминальные мутации, те мутации, которые будут у нас традиционные и соматические мутации, мутации, которые образовались в процессе серьезного а, развития индивида. А мутации в облаке обычно происходят именно в нескольких клетках начинается с осознанных клеток зачаточной, и на, каприо, на, каприо, на каприо, эти мутации приводят к развитию очень хронического заболевания. Поэтому, когда мы говорим о рисках заболевания, мы анализируем терминальные мутации, когда мы говорим о подборе терапии и определении, Характеристику опухоли. Мы говорим о соматических мутациях. Соматические мутации накапливаются. Их может быть э, достаточно много в каждой опухоли. Клетки, более того, их спектр может отличаться. Это определяет настроенность. Как я и говорила, для э, э, можно прочитать по-разному. Можно прочитать все все все а можно прочитать только функциональную часть. А, например если мы в нашей книге, то в книге есть определенный список продуктов. Вот, список продуктов — это зон. То есть это то функциональное, что минимально необходимо знать. А то, в какой последовательно их смешивать, мы узнаем уже из анализа этого На картинке вы видите помеченные точками зоны. Это зоны, это функциональные -зоны. -зоны. -зоны. зоны, и белые квадратики — это интроны. Вот, анализ экзонов позволяет нам определить большую часть мутаций, которые влияют на развитие заболевания. Сейчас все больше исследований посвящается энтронам, но пока что практически все медицинские тесты задерживаются на Все.